Муж расстался с любовницей и пытается вернуться. Привет! Это видео «Ответ на один из вопросов» подписчицы в комментариях. Вопрос действительно очень актуальный. И в то же время это самое то самое место, где ситуация уже развернулась в вашу сторону. Но многие совершают ошибку, что сильно сказывается на результате. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Сам комментарий сейчас вы видите на экране. Ольга написала. Очень интересный подход к ситуации с возвращением бывшего. Благодарю. В одном из роликов вы рассказали, что женщина тоже может способствовать уходу мужа. Значит, если она сама его вернет, но сама не изменится, то будет то же самое по кругу. Могли бы вы рассказать, как правильно себя вести, если муж, расставшись с любовницей, как ни в чем не бывало, извинился только предлагает встречаться и даже не жить вместе. Как вести себя, ведь прежних отношений не может быть, как правильно перепрошиться мне и какие от него поступки нужно ждать, чтобы дать второй шанс. И я рад читать такие вопросы, потому что вижу, что Ольга не просто ждала мужа и страдала, а как минимум задумалась, а что же было не так в наших отношениях, что произошло, и как это можно изменить? Ну и если она еще и не сразу бросается к нему в объятия, а думая, как же это сделать намного эффективнее, говорит об избавлении от зависимости от этого мужчины. И вот только отсюда начинается процесс построения новых отношений с бывшим. Давайте рассмотрим все варианты. Первый: Бывший еще с любовницей но пытается наладить с вами встречи или даже склонять к близости. Сразу нет. Во-первых, если вы хотите его вернуть, то это только отдаляет вас от результата. Об этом я рассказывала в нескольких роликах, ссылка на один из них сейчас появится сверху. А если не хотите возвращать, то не сможете завести полноценные отношения, если будете контактировать с ним больше, чем только по делу. Второе, бывший еще в других отношениях, там уже все плохо и он метит обратно и прощупывает почву, сообщая либо через друзей или общих знакомых, что хочет вернуться, либо сам пишет, как скучает и тому подобное. Не реагировать на это до тех пор, пока он не завершит те отношения. Если вы поведетесь на его провокации, сами начнете сближаться и стараться вытянуть его из тех отношений, переманив к себе, он вернется к вам, но в позиции сильного, так как получится, что это вы его добивались. А он мало того, что не испытал никаких страданий и не раскаялся, так вы еще ему и корону больше сделали, показывая его нужность вам. Да, я понимаю, что страшно кажется, если я сейчас не дам ему сигнал, что готова принять, он решит навсегда остаться с ней. Поймите, если у него сомнения на таком уровне, и он думает или с ней, или с вами, то, вернувшись к вам, снова захочет к ней и точно уйдет. И третье, у бывшего закончились отношения на стороне. Все верно было указано в комментарии что если хотя бы один партнер не изменится, то действительно все пойдет по кругу. И многочисленные истории, написанные в комментариях, это доказывают. Поэтому предполагаем все же, что в тот период, когда мужчина отсутствовал, вы не сидели сложа руки, а занимались своим развитием, анализом своих отношений и изменений своего мировоззрения и внутренних установок. Как же правильно его принять? Конечно, для начала он должен почувствовать вашу непреклонность. Вы, женщины, умеете это делать. Чтобы у него возникли мысли и переживания, что он окончательно вас потерял. И если сейчас не приложит максимум усилий, то, возможно, уже никогда ничего не исправит. Вот только в этом состоянии у человека приходит понимание всей глубины его поступка. И после этого раскаяние. И он понимает, что снова должен добиваться вас, постепенно согревая ваше холодное сердце. Он должен так думать. И не нужно сразу все возвращать на исходные позиции. Вместе съезжаться и организовывать бы. Вы же теперь независимая, свободная женщина. Устроили свою жизнь без него и вам так хорошо. Он это тоже должен видеть и так думать. Поэтому держите его на расстоянии, постепенно подпуская ближе. И еще важно, вы должны дать ему понять, что от вашего решения зависит съедетесь вы или нет. И вот в процессе, пока он бегает за вами, вы уже выстраиваете такие отношения, которые устраивают у вас. В таком формате мужчина будет готов идти на уступки, чтобы снова быть с вами. Если еще остались вопросы по этой теме, пишите их в комментариях, я обязательно отвечу. И смотрите другие видео на канале, разбирайтесь в механике отношений и у вас точно все получится. До встречи!